Здравствуйте! В этом видео мы поговорим об индикаторе Market Profiles. Этот индикатор позволяет строить профиль рынка с разными значениями временных интервалов, показывая распределение гистограммы по объему, времени, сделкам и дельте. Для того, чтобы установить данный индикатор на график, заходим в индикаторы на панели инструментов. Или это же окно также можно открыть из контекстного меню, и путем нажатия комбинации горячих клавиш Ctrl-I. В открывшемся окне находим и выбираем из списка индикатор Market Profiles. Находится он в разделе Clusters, Profiles and Levels. Нажимаем на нем два раза, чтобы индикатор появился в списке добавленных. Теперь нажимаем ОК, и мы можем видеть график с нанесенным индикатором Market Profiles. Данный индикатор представляет из себя гистограмму по заданному параметру. По умолчанию индикатор построился в виде распределения объема по ценовым уровням с 60-минутным временным интервалом. Также мы видим, что в каждой из гистограмм выделен уровень с максимальным объемом. Теперь давайте посмотрим, какие возможности нам предоставляет этот индикатор. Для этого снова заходим в меню «Индикаторы». Здесь выбираем интересующий индикатор и видим, что представлено 6 разделов с параметрами настроек. Рассмотрим их по порядку. Первым представлен раздел Value Area. Value Area это область принятой цены или как еще ее называют зона стоимости. Это ценовой диапазон, в котором было проторговано 70% объема выбранного временного интервала. Это значение можно изменить в главном окне «Настройки общие». Как правило, нижние и верхние уровни данной зоны стоимости являются полезными уровнями поддержки и сопротивления. Если в настройках установить тип расчета по трейдам, дельте или времени, то вычисление зоны стоимости будет производиться на основании выбранных параметров. В настройках данного параметра мы можем включить или отключить отображение границ зоны стоимости, настроить их цвет, а также прозрачность. Хочу обратить ваше внимание, что все настройки от AS вступают в силу мгновенно, что позволяет настраивать комфортный вид, не закрывая окна настроек. Далее идет раздел «Визуальные настройки». В нем мы можем включить или отключить отображение сетки, отображение суммарных проторгованных лотов, отображение текста, выбрать цвет профиля, а также его прозрачность. Цвет и прозрачность здесь также выбираются для текста и сетки. Также здесь можно изменить фон индикатора. В этом же разделе мы можем выбрать режим отображения профиля рынка в виде баров, или в виде сплошного режима. Далее идет раздел ⁇ Максимальный уровень ⁇ Здесь мы можем настроить отображение максимального уровня объема или Point of Control. Данный параметр позволяет изменить тип расчета максимального уровня. В этом разделе представлены расчет по объему, трейдам, времени, дельте, по положительной и отрицательной дельте, а также по бедам. АСКОМ еще здесь можно настроить такие параметры максимального уровня как прозрачность и цвет следующий раздел настройка расчетов несмотря на то что в данном разделе всего три параметра настроек он является одним из ключевых так как здесь выбирается тип расчетов индикатор можно построить по объему трейдам, времени и дельте а также настроить внешний период Измеряется он в минутах. Значение 60 соответствует 60 минутам или 1 часу. Также здесь представлен ручной ввод пропорции, которая отвечает за размер объема, пропорционально которому будут строиться профиля рынка. Значение 0 просто отключает данную опцию. Далее идет раздел расположения. При выключении данного параметра индикатор уходит на задний план графика. И остался последний раздел настроек «Фильтр». Здесь мы можем настроить фильтры по минимальным и максимальным объемам. Для этого в поле «Минимум» и «Максимум» необходимо ввести интересующий диапазон объемов. Для примера выставим значение от 100 до 250 контрактов. Для отображения данного фильтра ставим здесь галочку и выбираем подходящий нам цвет фильтра. Можно расширить выделение нашего диапазона, если поставить галочку напротив пункта «Расширять выделение». Таким образом мы рассмотрели индикатор Market Profiles. Научившись применять данный индикатор, вы без труда будете ориентироваться в распределении объемов на рынке, что позволит вам улучшить понимание формирующихся на рынке объемов. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы еще не подписаны на наш YouTube канал, обязательно подписывайтесь. До встречи в следующих видео.